попали на изумительный колокольный звон. Вот так выглядела и выглядит старая Голландия. В Роттердаме сегодня такого не найти, потому что, а, потому что он был полностью снесен и сравнен с землей. А с у нас, соответственно, был заложен в 1250 году и получил э, возможность или статус города уже в 13 веке прогуливаясь по улочкам старым улочкам с можно наблюдать такие старинные домики которые остались еще целыми со времен второй мировой номер дома 66 и проход запрещен да, с хидам славится мельница, а эта мельница, как я сказал, верблюд. В 2011 году отреставрирована и внутри открыт ресторан. Но, честно говоря, я не видел ни разу, чтобы там кто-то сидел и вывес их каких-то указывающих на то, что это ресторан. До сих пор радуют глаз туристов и проживающих на каналах голландцев. Ну и вот так вот вдруг внезапно выросла передо мной а, непонятная конфесс, конфессия церковь. Вот, но достаточно такая, ну, вероятно, протестантской направленности. И достаточно угрюмая и суровая, на первый взгляд. Напоминает готическую архитектуру. Лето, приходи, вирус, уходи! Продолжая обзор пригорода Роттердама, старинный город, город или городишка с едам. идем вот вдоль каналов, любуемся, красотища. Ну как обычно нету набережных, в плане набережной есть, а ограждений нету. речка с Схи называется не от названия этой речки и произошло название Схида может быть наоборот и вот здесь такой уютный приятный тупичок канала который заканчивается таким прекрасным солнечным кафе набережная Схи вот там даже такая памятная доска есть, где написано, что 27 августа 1778 года был заложен первый камень этой набережной. Вот такие он мощные деревянные шлюзовые ворота, которые, видимо, приграждают путь в воде. И посмотрите, какой замечательный разводной мост. Скульптура имеется непонятного мужика, который, э, видимо, стоит с книгами. Здесь рядом за углом, за моей спиной расположилось старинное здание красивой библиотеки. Видимо, этот мужичок как-то приписан к ней, но никакой таблички не обозначающей, что и как только стоит банка кока-колы пустой. Из-под кока-колы вот такое сочетание э, интеллектуальности с капиталистической действительностью. Ну и рядышком вот такой прекрасный деревянный разводной мостик. Кстати, вот здесь, заметьте, да, у моста есть перила, за которые можно держаться. И вот такой старый, вообще просто аутентичный на цепях разводной мост. Пожалуйста, полюбуйтесь. Приезжает мужичок на мотоцикле, разводит мосты, ну и там, соответственно, здание, здание библиотеки. Голландцы очень любят на э, своих суденышках вешать флаги. Вот. Ну и мельница сегодня вовсю работает. Мелит ли она сегодня зерно, ну это вопрос. Вот. И это, соответственно, здание библиотеки такую при, при, прикольную аллею нашел смотрите почему-то леги здесь висят и забавно выглядит на самом деле такая инсталляция в некотором роде очередной велик такой стоит здесь с цветами в клум, с клумбами цветов очередной да, велосипед как декорация Газели называется фирма голландская голландская фирма Великов и напротив канал с нехилыми прогулочными корабликами и Одномачтовый баркас еще один а и очередной разводной мост раскрытой пастью крыльями все это в паутине, это все основа фонаря, вот охренительная вещь, красиво, граффити выполнен под живопись, выполняет здесь роль дизайна, украшает городскую стену и мы можем наблюдать стол в домашней обстановке с лампой вокруг которого стоят стулья все -таки в таких мрачных тонах 18 век Ван Гог даже может быть немного рембранта такие коричневые тона так что вот так вот голландцы украшают свои урбанистические ландшафты на центральной рыночной площади в схидаме здесь у нас сегодня рынок развернулся есть и сыры, есть и это самое овощи, фрукты. В общем, вот так вот здесь все это проходит. Если вы там решите что-то закупиться, то здесь, конечно, дешевле будет, чем в магазинах. Проезжаю по замечательному и цветущему, и прекрасному зеленому парку под именем Беатрикс. Беатрикс, как известно, это королева Голландии.